Всем привет! Это видео о сайте Oracle, специально для проекта «Валим из офиса». Сегодня я буду рассказывать о профессии «Банковское дело». Если вас интересуют другие профессии, вы можете посмотреть видео в этом же плейлисте. А сегодня «Банковское дело». Мы входим на сайт Oracle. Для этого воспользуйтесь ссылкой под этим видео. Я вхожу через профиль ВКонтакте и попадаю в свой аккаунт. Здесь у меня уже выбрана профессия «Банковское дело». Я прошла первоначальное обучение и уже могу предлагать первые продукты. Кто вы, если вы работаете на сайте Workall в разделе «Банковское дело»? Вы представитель более 30 финансовых организаций и различных банков. Эти банки и финансовые организации предлагают ипотеки, потребительские кредиты, кредитные карты, депозиты услуги негосударственных пенсионных фондов, автокредитование. И все это вы можете предложить вашему клиенту. У вас нет зарплаты, как в банке, у вас есть доход с каждой сделки, и вы получаете его сразу же после того, как клиент подпишет документы в офисе банка. Сколько можно заработать на сайте Workol в разделе банковское дело? Если вы предлагаете кредитную карту, то 300 до 1500 рублей. Если вы предлагаете потребительский кредит, то от 1000 до 7000. А если вы предлагаете ипотеку, то можно заработать до 100 тысяч рублей. Какова схема вашей работы на Workol? Для начала вы регистрируетесь. Используйте для этого ссылку под этим видео. Далее вы выбираете себе профессию, проходите краткое обучение, обучение очень толковое, все по делу, быстро вводит в курс, дает понятие об основных продуктах, которые вы будете продавать. После этого вы ищете клиента, выбираете ему продукт, отправляете заявку в банк и после подписания клиентом документов получаете свою компенсацию с этой сделки. От чего зависит ваш доход? От типа продукта, от того, с какой компанией вы станете работать, потому что у разных компаний разный процент. Вот здесь мы видим банк Уралсип процента, Например, а Тинькофф кредитная система предлагает за кредитную карту фиксированную сумму 589 рублей 47 копеек. Также ваш доход зависит от уровня вашей карьеры. Если вы новичок, то доход меньше. Как только вы совершаете первую продажу, Oracle понимает, что вы научились работать в этой системе, и сразу повышает ваш доход. На чем еще можно заработать в разделе «Банковское дело» – это на проверке кредитного рейтинга. Проверка кредитного рейтинга стоит 299 рублей для вас. если вы по вашей ссылке проверяют свой рейтинг ваши друзья и знакомые, то с каждой проверки вы получаете 150 рублей. Проверка кредитного рейтинга – это услуга, которая может быть интересна абсолютно всем, потому что практически все из нас брали кредиты, у кого-то кредит прямо сейчас. И здесь можно проверить, есть ли у вас какие-то задолженности, в том числе, например, технического характера. А даже технические задолженности могут в последующем повлиять на решение банка о выдаче вам следующего кредита или ипотеки. При приеме на работу некоторые организации заказывают на кандидатов в кредитные рейтинги, чтобы посмотреть опять же его финансовое положение. Мы часто где-то оставляем свои паспортные данные, поэтому всегда есть опасность, что на нас может быть оформлен какой-то кредит. Вот с помощью услуги проверки кредитного рейтинга вы можете быть спокойны, что у вас все хорошо, нет никаких задолженностей, нет лишних кредитов и можете просто проверить состояние всех текущих кредитов. На этом все. Попробуйте работать в сфере банковского дела на сайте Workal. Переходите по ссылке под этим видео, оформите кредитные продукты себе своим друзьям или знакомым или хотя бы проверьте кредитный рейтинг. Ставьте лайки, если вам понравилось это видео, подписывайтесь на наш канал и до новых встреч.